Ну вот смотрите, мне кажется, что мы видим, э, вот этот случай показывает, что э, общество неравнодушно к тому, что происходит э, внутри православной церкви, а, и люди следят за, за священниками, э, следят за их образом жизни, и высказываются в социальных сетях на эту тему. По-моему, э, как говорится, это как, как говорится, дело святое, э, то есть э, во-первых, у нас социальные сети это место для свободной дискуссии. Слава Богу, что у нас пока еще такое место есть. Они просто говорят: они говорят: вот мы видим священник, он ездит на машине в 6 миллионов, а православная церковь нас призывает жить скромно, значит, вот, и, ну, понятно, 7 заповедей и все остальное. И мы, нам, мы удивлены, что вот священник ездит на такой дорогой машине. И я дам сказать. Тогда, как мы видим, что вообще страна, как говорится, живет не очень роскошно, а тем более это глубинка, так сказать, и все это вызывающе выглядит. Но и возникает вопрос, вообще имеет ли право в социальных сетях люди вот так вот высказываются по поводу священника. Мне кажется, что вот меньше было бы вот такой дискуссии, и вот светские люди, я имею в виду, не внутри которые православной церкви, не прихожане, казалось бы это дело прихожан, вот того, той церкви, где он служит. Вот там бы, наверное, это было бы более уместно. Но, кстати, мы не знаем, может, и прихожане писали в социальные <соцентрический> сети. Мы не знаем это состав тех людей, которые. Это было опубликовано на местном ресурсе. Со... Да, мы не знаем, кто писал. Но не в этом дело. Дело в том, что это ответная реакция, я хочу сказать. Дело в том, что церковь, к сожалению, Вмешивается в дела нашего общества, светское. У нас государство светское, и мы видим, что православная московская патриархия, а руководители московской патриархии и многие священники, они пытаются вот, светским людям, то есть людям, которые не ходят, и тоже, кстати, в пространстве не внутри церкви, а как бы в государственных учреждениях, в том числе в школах, навязывать вот свои ценности, ценности, вот, московской, ну, я бы сказал, ценности, которые они проповедуют. Кто-то мне скажет, ну, что ж ты, разве против? Вот я, я говорю, что ты против, ты вообще, как бы, так сказать, злодей, ты против христианских ценностей? Я бы так сказал, это мои внутренние убеждения, я внутри себя э, знаю. Вот Я поддерживаю их, не поддерживаю, но я не хотел бы, чтобы мне кто-то навязывал. Потому что это дело интимное, как говорится. Это проблема... Этики, проблема морали, а, и отчитываться вот в этом. Каждый человек, он перед своей совестью отчитывается. А московская патриархия, значит, очень как бы э, активно, я, я бы сказал, даже агрессивно пытается рулить обществом, пытается навязывать э, свое видение э, разных точек зрения. И поэтому, естественно, довольно... Э, вот, Пытаются вводить закон Божий э, в советских э, в государственных школах, а вот... А, и, ну и так далее, и тому подобное. Здесь можно много чего перечислять. И поэтому обратная реакция общества. Общество недовольное начинает преснослить за священниками и говорить а вы-то сами как там насчет христианских ценностей. И я думаю, что, конечно, разъезжать на машине 6 миллионов там в городе, по-моему, выглядит не, не слишком... Даже если она подарена, этот автомобиль. Это не, не очень привлекательно я бы так сказал. Mm -hmm. Ну, или там мы видели, патриарх носил на своей руке часы там за какие-то огромные суммы, потом ее отфотошопили, убрали эти часы. Ну и так далее. Очень много таких вот скандалов, которые попадают в сеть, и значительная часть их, в общем-то, не преувеличения, а вполне такие разумные наблюдения и рассуждения над тем, что, как ведет себя церковные деятели, иерархии церковные, церковные иерархии.